Эй, доброго времени уток, друзья, с вами Арталаски. Несколько лет назад я делал подробный обзор на GAMON PD1560. Это был мой основной рабочий инструмент, который в итоге перешел к отцу, а я пересел на вакуум синтик, с которым также сравню этот дисплей и сделаю сразу несколько выводов, стоит ли переплачивать за про-версию или может лучше вообще накопить на тот же синтик. Или же эта версия PD-1560 уделает их обоих? Но не буду тянуть кота за кота и сразу посмотрим на комплектацию. Очень тонкий, аккуратный и легкий дисплей, на который уже наклеена защитная пленка и протектор. С задней стороны имеются противоскользящие вставки, благодаря им планшет будет хорошо удерживаться на поверхности стола но они совершенно не касаются специальной подставки, которая идет в комплекте и на которой тоже есть такие полосы. А само устройство ставится на вот такую маленькую выдвижную полочку. Это более современный вид подставок, у них около шести фиксированных углов положения. Такие подставки не надо прикручивать к корпусу планшета, как в случае с обычной версией. К тому же она довольно универсальная, ведь ничто не мешает мне поставить сюда другой планшет или вообще не планшет. Но если честно, стандартная подвижная пославка внушала мне куда больше доверия, и угол там регулируется гораздо более тонко, быстро и удобно. Я был абсолютно уверен, что планшет с нее не слетит, потому что он был к ней прикручен. У нее клевый приятный дизайн, но его не видно за планшетом, а маленький люф внушает страх. Но так как я все равно его придерживаю рукой рядом с кнопками, то знаю, что никуда он не денется. Да, он и так никуда не денется, просто мне все равно страшно. Но что мне действительно зашло в этой подставке, она добавляет свободного места под планшетом, через которое можно элементарно поместить провод. Это может показаться мелочью, но ни хрена это не мелочь. Как только я не изгалялся синтиком без подставки, чтобы комфортно расположить и планшет, и мышку, и клавиатуру. Особенно, когда у последней довольно-таки короткий провод. Не знаю, предусматривали это в гармоне или получилось случайно, но вышло именно так, как надо. Спасибо. С правой стороны планшета есть кнопка включения и кнопки вверх-вниз, которыми можно регулировать яркость. Я бы сказал, что это удобно, если бы не... В отличие от обычной версии 1560, где с левой стороны был целый набор кнопок для настройки, в Pro-версии все не так очевидно и до сих пор не так удобно, но хотя бы красиво. Теперь отдельных кнопок для настройки дисплея нету, они совмещены с обычными кнопками слева. Самая нижняя кнопка при удержании вызывает менюшку, вся настройка в них только через кнопки. Ребят, ну какой сегодня век. Конечно многие мониторы, даже не предназначенные для рисования, тоже до сих пор настраиваются подобным образом и по сути эту настройку надо провести всего один раз в самом начале, ну даже не знаю. Разобраться с навигацией по менюшке без инструкции не получится. Кстати рекомендую в самом начале выбрать цветовой профиль CRGB. Я очень надеялся, что настройку можно проводить через драйвер, который скачивать нужно по ссылке, указанной на вкладыше, но нет. Обращаю ваше внимание, что этот дисплей нужно подключать к ПК или ноутбуку, и делается это с помощью вот такого небольшого аккуратного провода, либо двух объединенных в один. В наборе идет адаптер питания с переходниками на русскую и американскую розетку, розетку. Есть еще переходники на аэровилку и вероятно китайскую, но в комплекте их нет. Этот момент зависит от страны, в которой вы проживаете. Но что меня порадовало, этот планшет можно использовать без адаптера, с помощью всего одного кабеля. Это очень удобно в использовании с ноутбуком или нехватке розеты, как в моем случае. Теперь поговорим о самом важном стилусе. Именно его вы будете держать все время в процессе работы. И он однозначно удобнее, чем стилус обычной версии. Но в в то же время очень далек от вакуумского про пена, простите. Но новички этого даже не поймут, а более опытные пользователи, которые возможно пробовали уже несколько планшетов, не заметят особой разницы. Сам по себе стилус хорош и прост, его не надо заряжать, он нормально лежит в руке, не тяжелый и при этом не как перышко, он хорошо чувствуется, но при этом никак не мешает. Наконечники тоже не вызывают никаких проблем и претензий, они находятся внутри поставки чернильницы, где их их аж 8 штук, а 9 уже установлен стилус, менять наконечники очень легко и быстро, для этого на дне подставки есть специальное отверстие, так как я жутко привык убирать стилус специальную петлю как на синтике, то был приятно удивлен такой же возможности и здесь, правда слегка импровизированный. Давайте немного его протестирую, но сначала удалим протектор, Антибликовая пленка здесь уже наклеена и по ощущениям она довольно реалистичная, не супер гладкая как на таблетах Гаумана, не похожа на рисунки по стеклу как в обычной версии PD1560 и не такая жесткая как у вакуума. Я не знаю как это правильно объяснить словами, но по ощущениям мне определенно нравится. Про версии дисплея появился примечательный радиальный контроллер. Подобные колесики очень удобны и практичны. лично мне не хватало его даже на синтеке. Зум, размеры гейсти, пролистывание вверх-вниз, да хоть громкость на плеере. Насколько я смог понять оно работает даже если его отключить в драйвере, просто переходя в другой режим. Небольшие риски на нем не столько информативны, сколько просто приятный на ощупь, а хромированная кнопка при удержании позволяет выбирать что именно мы будем накручивать. Перейдем к кнопкам. Обычно я пользуюсь клавиатурой, но в том же зибрше я создал собственную менюшку с нужными мне функциями и поставил ее на длинное сочетание клавиш, чтобы оно не конфликтовало с остальными заложенными в программу хоткеями. Хух! Ну а теперь я могу вызвать ее нажатие всего одной кнопки, а их здесь 10. По сравнению с обычной версией, они аккуратнее, меньше и имеют тактильные маркеры, круто. Но, либо я такая бесчувственная скотина, либо маркеры стоило сделать немного больше. Это работает, но различить горизонтальную полосу и вертикальную поначалу практически невозможно. А учитывая, что кнопки расположены на одном уровне с поверхностью, я нередко нажимал именно на корпус дисплея, а не на кнопку. Конечно это дело привычки и спустя пару часов работы я почти перестал промахиваться по кнопкам, но побеситься с этого все таки успел. Я пробовал его в SAI, Paintstorm Studio, ZBrush, Photoshop, 3D код и Substance Painter. Все работает просто отлично. Все уровни нажатия считываются. Единственный момент, что некоторые программы будут некорректно воспринимать перо с включенным Windows Ink. Поэтому если возникнут проблемы, временно его отключите. Это не проблема планшета. Должен признать, что материалы и сборка вполне себе хорошие. Ничего не лифтит, не отваливается и даже не врасвечивается. На ощупь все очень приятное. Тактильная отдача от кнопок радиального контроллера отличная. У меня всегда были претензии и придирки в этом плане к XPN, но тут даже заикаться не буду. Итак, стоит ли переплачивать за более дорогую версию PD1560? Определенно! Чего только стоит обновленный дизайн устройства, который стал обладать не только современным и приятным видом, но и обзавелся радиальным контроллером, абсолютно беспроводным пером не требующим подзарядки и универсальной подставкой. Педи дешевле 16 го синтика примерно на 25 тысяч, но при этом имеет более богатую комплектацию и не менее приятное качество. Он отлично подойдет как абсолютному новичку, так и состоявшему все брофи. Тестируя гаммон после вакуума я ожидал гораздо меньше меньшего, но PD1560 Pro меня очень приятно удивил. Это действительно хороший инструмент для работы, отвечающий всем требованиям и запросам. Если вам не с чем его сравнить, то для вас это будет просто вау. Но даже мне, человеку испытавшему несколько десятков планшетов разных брендов и ценовых категорий, GAMON PD1560 Pro пришелся мне по душе. Это отличное решение, которое послужит вам верой и правдой много лет, сохраняя отличный баланс между ценой и качеством. А на этом у меня все, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Ордолазский, пока!